Добрый день, добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые зрители, подписчики канала. Начинаем программу. Сегодня у нас день необычный. Вот только что напомнили, день какой необычный. Ну, сегодня очень необычная полнолуние. Ну и в необычный день у нас очень необычные люди, очень серьезные люди. Ну, первые, давайте я представлю сразу, что там рассказывать. Вот, давайте представлю сразу. Любовь Гордина, президент Носферной духовно-экологической ассамблеи мира, доктор София Бланк титулы регалии озвучивать или как-нибудь другой раз, как вы думаете? Другой раз, я думаю, что переживем. Да, переживем. Но хорошо, но тем не менее, тем не менее, доктор философии, кандидат технических наук, академик 10 международных и российских академий ну и президент Носферно-Духовно-Экологической Ассамблеи Мира. И что самое интересное, София Бланк, она тоже входит в член этой Духовно-Экологической Носферной Ассамблеи Мира, куратор по Соединенным Штатам. И вот что самое странное, ваш покорный слуга Майкл Мелехов, я тоже... Уже являюсь членом этой ассоциации и очень и очень я этим воодушевлен. Ну и сегодня мы как раз-таки поговорим об этой э, ассоциации очень очень Ассамблее. ассамблеи, простите, ассамблеи, да, а, как-то ассоциация, да, у меня. Вот. А в конце программы мы сделаем небольшой музыкальный, у нас будет сувенир, который э, вот нам разрешили поставить. Ну что, давайте мы тогда начнем, да? Начнем. Да? Вопрос, Любовь Сергеевна, к вам, естественно. Вопрос такого характера. Расскажите нам вот об этой ассамблее мира, с чего все начиналось и о чем идет речь. Да, благодарю за возможность рассказать об ассамблее, не только об ассамблее, я надеюсь, у нас получится сегодня. А начиналось все вот с такой, на первый взгляд, незатейливой идеи. Еще в 1995 году мы пришли в Комитет государственный, «Мы», это я и мои единомышленники, в Комитет Государственной Думы по экологии, ну, вот с таким вот предложением по разработке законопроекта об обеспечении энергоинформационного благополучия населения. Ну, казалось бы, что здесь такого невероятного, пришла инициативная группа, которая, значит, предлагают. Вот, журналисты потом окрестили этот законопроект законом законов. Поначалу. Признаться честно, депутаты крутили у виска пальцем и говорили, вам здесь не тут, и вообще вы не сюда пришли, вы бы, прежде бы подумали там, ну и так далее. Вот такими сопровождалось значит, репликами. Но постепенно, несколько лет, мы, как я говорю, мы их образовывали, воспитывали. И вот в 98 году все-таки пришли к согласию, и Комитет Государственной Думы по экологии вынес решение все-таки провести парламентские слушания по этому законопроекту. Должна сразу сказать, что необычайный вызвал общественный резонанс этот законопроект, и в Государственной Думе собрался народ, заинтересованный в этом законопроекте, как я сказала, от Владивостока до Прибалтики. То есть вся Россия, но не партия, а вся Россия, а действительно те самые общественные организации, люди неравнодушные. И как потом вспоминали мои соратники, сказали, таких парламентских слушаний в Государственной Думе не было вообще никогда, потому что люди сидели и на ступеньках, и даже в коридоре, и то есть это было что-то невероятное. Чем же обусловлен вот такой вот интерес к этому законопроекту? Ну, мы, конечно же, провели изыскание и посмотрели, а что же делается в мире вот, в области разработки именно таких законов. И когда мы убедились в том, что таких законопроектов вообще еще даже не будировала общественность именно это направление, для нас это стало, в общем, таким вот толчком к тому, что действительно это нужно делать, и это нужно делать впервые. И этот законопроект отличался от всего того, что наши депутаты разрабатывают очень существенным образом. ну в частности... Например, в этом законопроекте мы впервые даем определение человека, для которого и пишутся законы, как существо, сущность биологическую, ну прежде космическую, биологическую и специальную. Артизию. Даже в Декларации прав человека 1948 года нет вообще понятия о том, кто такой человек. Так вот, значит, с таким, с таким значит, предложением, обратившись к депутатам, мы решили дать полную характеристику тому самому человеку. И состав, так сказать, основное, что характеризует человека, как человек отличает его от животного, это наличие духа, души и души. И тогда мы очень долго работали над определением, фонтийным аппаратом, что такое дух и душа с точки зрения не только эзотериков и Скажем лиц, которые прямое отношение к этому имеют это церков, представители церковной <говорит> власти, если <говорит> так выразиться, мы попытались дать научное определение духа и души, и у нас это в конце концов получилось вот такое гласарий к этому законопроекту, который впервые евран правового. Поля, в рамках правового пространства попытался внести именно вот эти понятия которые отличают человека от всего остального биологического всех остальных биологических видов затем состоявшиеся парламентские слушания в 1998 году Дали такую рекомендацию, что это очень интересная значит разработка и что необходимо продолжить эту разработку и привлечь как можно больше в рабочую группу ученых самых разных специальных. Что мы, собственно, и сделали. Мы привлекли. Ученых, ученых и физиков, физиков, и химиков, и, химиков, и ученых в области ученых. биологии, и социологии. На самом деле, действительно, был потрясающий состав рабочей группы, который продолжал развивать эту тему. Но потом случилось непредвиденное. Поменялся состав депутатов экологического комитета, это совершенно новый состав появился, и когда они поняли, что это грозит им большими, так сказать, и неприятностями, и потерями, они решили это дело все значит, заморозить. И создалась такая комиссия во главе с неким академиком Кругляковым, который и сейчас вроде как бы существует, и назвала ли эту комиссию. Комиссии по лженауке. Так вот они, значит, решили, что в Государственной Думе занимается лженаукой и что это необходимо просто-напросто прекратить и, так сказать, больше не давать ходу этому законопроекту. Ну, что я могу сказать? Недопонимание важности именно этого законопроекта и привело к созданию, то самой Ассамблеи Мира и почему? Я поняла, что только силами российских ученых нам не вытащить это направление и поэтому я обратилась к международной общественности и первое, должна вам сказать поддержала меня именно София Бланк с которой меня познакомила незабвенная Марина по известная во всем мире это та самая которая являлась сто однократной картинкой мира. И вот однажды после очередного разговора с Россией мне позвонила, да, значит, мне Марина позвонила и сказала, что есть очень интересная женщина в Америке, которая ну, просто такие невероятные совершенно делает вещи, что мне кажется, что вы будете полные единомышленники. Ну, естественно, я позволила дать ей координаты мои, и вот звонить София. Звонит София, и, вы знаете, наш первый разговор, наверное, часа два Тут мы поняли, что мы абсолютно, так сказать, близнецы и сестры, и единомышленники. И вот с этого, собственно, и началось создание Ноосферной Духовно-Экологической Ассамблеи Мира. Я сказала, собственно, чтобы она своих одиночников всех оповестила о том, что создается такая организация. Затем у меня было достаточно много контактов с другими странами. И когда, значит, я с ними связывалась, все поддержали эту идею, потому что основной целью это же не просто была сама цель какая-то создать международную организацию, а цель была все-таки продолжить разработку вот этого документа, который мы позднее обозначили как ноосферная этико-экологическая конституция человечества. Так вот, первый, кто поддержал, еще раз повторяю, это была... София Блант, находящаяся в Нью-Йорке, и она же начала работу со своим единомышленным капитаном, а значит, я, соответственно, продолжила а, заниматься а, вербовкой, наверное, единомышленных других стран. Таким образом, постепенно создавалась наша организация и становилось все больше и больше и после того, как я поехала на саммит, ООНовский саммит по устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро в 2002 году, именно уже с идеей создания этикологической э, ассамблеи мира и э, с концепцией ассферной этикологической конституции человечества, там я поняла, что это был глобальный гражданский форум саммита, я понимал, что эта идея имеет полное право на существование и что эту идею поддерживает большинство стран, которые присутствовали э, на этом саммите. У меня даже есть э, такие фотографии, где значит, и бюллетени подписывают ну, представители вообще всех континентов, и африканского континента, и американского, и европейского, и так далее. И, естественно, мы обменялись координатами, и потом вот, э, образ, фактически представительство в этих странах э, было как раз вот через эти самые знакомства, которые произошли на интернете. Э, мы, естественно, продвигали значит, не только концепцию, э, концепцию Конституции, но уже и, поскольку были основные статьи тоже написаны, соответственно, мы уже начали продвигать саму на основную Конституцию. Впервые она была опубликована в 2003 году. И, значит, сейчас расскажу. В 2005 году уже Конституция в таком первом, так сказать, варианте, она... Экспонировалось на условии 2005 в Японии в российском павильоне в течение полугода. Павильон назывался «Кармонные гостеры». И поэтому, когда я связалась с руководством выставки, они сказали, что... Почему мы не знали о том, что существует такая интересная работа, и почему мы с самого начала, где-то даже не, не в начале эту конституцию представили э, в этом павильоне, а где-то спустя месяц. Потом, директор павильона сказал, что сам лично повезу стенд на СССР и Конституцию, и сам лично положу ее значит, в эту самую витринку, чтобы она... Экспонировалось. Больше того, он предложил провести день ассамблеи мира на экспозе 2005. Это стоило сумасшедшего времени, но нам, нам представилась возможность, поскольку действительно идея глобальная, мы представили возможность без единой, сказать, без единой иены, без единого доллара провести день мира. Ну и поскольку там тоже было очень много стран, порядка, по-моему, 200 стран, я дважды протестировала Конституцию, как раз в 2005, тоже получила Конституция, и, в общем, этот документ тоже получил поддержку. Это нас, естественно, тоже еще больше вдохновило, и мы по уже этим представительствам, которые сформировались, которые давали уже информацию своих стран, стран посредством вступления на радио, на телевидение. Я особенно, конечно, я хочу отметить, кто бы что ни подумал, но хочу отметить именно Софию Бонг, мы провели более... 300, по-моему, передач, да, на русском радио и телевидении, вот эти радиомосты. Любовь Сергеевна, разрешите, я вас прерву, давайте мы как раз-таки поговорим с Софией Бланк. Так сказать, основное, мы уже, идею мы уже поняли, ну, а поскольку София Бланк, вот, и то, что вы говорите два часа во сне беседа, это далеко не рекорд. Мы сами понимаем, что можно и больше говорить на эту тему. Вот. Ну, София, расскажите, пожалуйста, вот как... Вы уже показали тоненькую такую книжечку под названием «Декларация», очень тоненькая такая. Нет, это, это Нет. Доктрина. доктрина. Доктрина, да. Она мне показалась довольно да, тоненькая, да. да. Вот, да, а, ну вот, да, не такая, не, не большая. Нет, доктрина была -то очень толстенькая как раз. Ну я и говорю, а толстенькая, я сказал. Ты сказал, что Всего. Ну, дорогие друзья, засчитывать мы не будем пока, в следующей программе мы посвятим этому часа четыре с почитаем первую главу. Вот, Софья, расскажите, как вы считаете вот этот проект века? Как дальше вот, он развивался? Я хочу сказать, что эта конституция меня покорила двумя разделами, в которые я сильно углубилась и которые были моей, так сказать, реализация их была и остается моей мечтой. Первый раздел, который касается системы образования человечества. Друзья, работая с кирлянографией, я поняла, пока мы не донесем до людей азы, жизни тонкого мира, его взаимодействия с нами, мы никуда не продвинемся. У Любови Сергеевны есть статья, которая так и начинается со слов Пифагора, что невежество – главный бич человечества. И знания, которые мы хотим дать, а в лице Любови Сергеевны я нашла ну, ну не просто единомышленника, мы с ней действительно как близнецы, братья, Мечтаем и отстаиваем важнейшее право человека знать то, что ему нужно знать для жизни. Это первое, что меня покорило в Конституции. И второе, экологическое законодательство практически отсутствует в законах разных стран. Почему? Потому что опора законодательства в. Хартия вольностей, ратифицированная в 1948 году, просто не содержала прецедентов, связанных с экологическими преступлениями. И вот Любовь Сергеевна и замечательный Михаил Лимонад э, все это осветили. То есть раз нет законов, то как ты привлечешь к ответственности? Человечество отравлено. Атмосфера отравлена, земля отравлена, а только карманы набивают ребята и никакой ответственности за это не несут, потому что нету законов, которые привлекали бы их к ответственности. Ну так вот, познакомившись с Конституцией и с ее положениями, ну я вам говорю только об основном, я поняла, что нам совершенно по одному пути – вот так мы и соединились. А Марина Попович, значит, мне не раз рассказывала об ангелах, которых она и космонавты видели в небе, в космосе. Но им не разрешено было об этом говорить. А ангелы у меня на снимках, понимаете? Из космоса. Снимки мои, земные. Для уточнения, Марина их видела. С нет, с они, они не могли фотографировать, я полагаю, не? Они, скорее всего, и фотографировали, но им же не запрещали об этом говорить. Ну и, да. как говорится, наши темы тоже очень сошлись и пересеклись. И то, о чем говорила мне Марина Попович, было ну, мощным подтверждением того, что я видела на э, своих снимках. Плюс снимки телескопа Хаббл в космосе. Такие замечательные писатели. Тихоплав Татьяна Серафимовна и Тихоплав Виталий Юрьевич. Он ушел, но он сейчас на связи с землей, с женой. Татьяна Серафимовна, слава Богу, жива в Санкт-Петербурге. Так вот, у них в книге «Физика веры», вышедшей, ну, наверное, в 2005-2006 году, там снимки, два снимка ангелов, снятых в космосе. И эти снимки ну идентичны тем снимкам, которые у меня появляются здесь на Земле, когда я фотографирую ауры людей и э, околополевые сущности и структуры. Вот, дорогие друзья, что стало основной связующей нитью меня и Любовью Сергеевны, довести до людей реальность тонкого мира, показать его разнообразие, ну и... Э, с Любовью Сергеевной мы создали библиотеку на сферной Духовно-экологической ассамблеи мира. Майкл, передайте слово Любови Сергеевне, я буду показывать книжки, которые мы а -а -а. выпустили вместе. Да, ну, самый большой вклад в эту библиотеку внесла опять же София. Ну вот, значит, Конституцию вы уже, наверное, видели. Далее, с чего мы начали? А мы начали со сборника «На орбите познания». Вот такой нехилый тоже сборничек, где мы собрали очень много статей, выдающихся ученых. Здесь и Казначеев, здесь и, естественно, наши статьи тоже с Софией, и Акимова, и Шипова. То есть мы действительно собрали самые интересные статьи, и вот первый такой сборник членов Ассамблеи фактически. Значит, вот он появился у нас в каком там году ты уже? Сейчас я скажу. В 2006. 2006 Ой, слушай, это мы так давно уже знакомы, столько не живут. Затем под эгидой ассамблеи, и здесь я хочу отдать должное моему очень... Любимому человеку, любимому человеку это Евгений Пакман, с которым мы формировали вот такой тоже нехилый сборничек. Вот. София, чуть позже покажешь, вот я буду говорить о твоих. Я просто вот памяти, так сказать, Евгения посвящаю вот эти вот слова, потому что мы с ним создали этот самый сборник на базе статей уже мы собрали статьи практически со всех континентов тут и африканские значит это сборник называется глобальная стратегическая инициатива мирового гражданского сообщества на сферной этико-экологической конституции человечества значит это по выступлениям и по статьям которые были значит, сформированы на Всемирном форуме духовной культуры в 2010 году. И, значит, у нас была секция, которая также называлась, как и этот самый сборник. И вот присылали мы два года с Евгением, готовили этот самый сборник, Евгений входил в мой, в мой компьютер, и мы буквально редактировали каждую статью, поэтому есть вот и на русском языке такой вот нехилый, и, и, и на английском языке примерно такой же толщины сборник. Затем под эгидой ассамблеи, вот здесь вот еще тоже, тоже книжечка такая нехилая, Называется ⁇ Человек и общество ⁇ на асферное развитие. Здесь Ассамблея мира тоже вписана в качестве одного из, ну, одной из организаций, которая участвовала в этом самом сборнике. Теперь есть сборник, тоже вот такой вот, тяжело даже сподевать. Все вот они там по 400-600 страниц. Называется ⁇ На и православие. Фундаментальные проблемы ритма резонанса. Это тоже, значит, сборник по научно-практической конференции, который проходил у нас в Москве. И вот мы собрали, значит, материалы и такой вот сборничек издали. Вот. А теперь я хотела бы, чтобы София, значит, показала огромное количество своих книг, которые, значит, тоже под эгидой как бы библиотек НДА мы сдавались. И я просто весьма-весьма благодарна за то, что у нас фактически есть, в общем-то, библиотека своя. То есть это те книги, которые мы можем рекомендовать любому человеку, который интересуется этим направлением. Поэтому передаю слово Софии, чтобы она рассказала вот о том и показала свои книги, которые внесли очень существенный вклад вот в развитие этой идеи. Ну, надо добавить на всякий случай, но сфера, но это греческое, от греческого разум. Поэтому, друзья, человек – это создание разумное. Этим мы отличаемся от наших меньших братьев. Поэтому вот единственное, что меня несколько, любовь, смутило, когда вы сказали о том, что законопроекты создаются для человека. Но не всегда законы создаются для человека. Бывает, что законы создаются против человека, к сожалению. Да, к сожалению. Это, это хотелось бы, чтобы законы для человека... в идеале, человека. да. Это в идеале. Они должны были бы создаваться. Да, вот, да. вот сверху законы, сверху. Вот как раз-таки поэтому вот надо соблюдать как бы те верхние законы. Это понятно. Мы их не создаем, верхние законы, мы их должны просто познать и изучить. А вот те законы, которые в социуме, они создаются как бы да, для человека. И вот в порядке уточнения термина сферы очень мы долго дискутировали по этому поводу. И вот на базе тех разработок, включая разработки «Софии», Значит, мы пришли к выводу, мы очень долго обсуждали с Петровичем Казначеевым этот термин и пришли к выводу, что это понятие, которое в свое время вели Тиярда Шарден, Леруа, Владимир Иванович Вернадский они имели в виду, что сфера – это порождение чисто человеческое, это информационное поле, которое, так сказать, сформировано мыслью, значит, и оно вокруг планеты Земля только. Но по более как бы ну, такому обширному исследованию и принимая во внимание... Очень интересные разработки Василия Налимова, нашего ученого о семантическом вакууме, мы пришли что, к выводу, что сферы это универсальное, то есть вселенское, семантическое, то есть смысловое поле сознания. И вот это впервые я озвучила на конференции в Стамбуле. Вот и в общем не встретила никакого сопротивления. Больше того, значит, люди выступавшие, значит, на этой конференции с докладами, подтверждали, что да, действительно это так, что это вселенское все-таки понятие. Ну без вот, сомнения, и... без сомнения. София. Да. Угу, София. О, да. Ну, да. У... По книгам. Хочу. Ну, вот обложки, вот видите, я среди обложек моих книг. На интернете есть практически 29 моих книг. Их uh -huh. можно скачать, их уже нельзя купить. Плодовитый а? как Гегель. А? Плодовитые, как Гегель. Ну, там же половина пространства книг занимают снимки. Так что. Они как раз вот очень и очень нужны и очень важны, потому что люди, прежде всего, хотят видеть. Да, да. И в этом, в этом великое преимущество кирляновского аппарата, который лирику, то, о чем мы думаем, мечтаем, предполагаем, превращает в физику, то есть через электрический прибор, без, без электричества мы снимать не можем. Физический прибор регистрирует невидимые энергетические поля. А в связи с тем, что пленка очень чувствительная, эта регистрация отражается в виде образов. Значит, это альбом, который я издала в 2009 году. Звонит мне болгарка Малинка Копи, которая тоже жила в Чикаго. Сейчас она переехала во Флориду. И хочет тоже провести такие исследования. Значит, она приобрела такой же, как у меня, кирляновский аппарат. И второй альбом, вот этот альбом, мы уже сделали на двоих. Первый альбом на русском и английском. Вот этот альбом на пяти языках. На русском, английском, немецком, французском, болгарском. Дальше. Вот это вот моя книга «Увидеть невидимое». Первое издание, ну и последующее. Идут под эгидой библиотеки «НДАМ». Угу. увидеть невидимое сейчас в проработке будет повторять издание издательства «Амрита Русь». Вот это тоже на английском языке переведено на брошюра, если к вам пришла беда. Речь шла о том, что такое демонизм, сатанизм и насколько это губительно и страшно. Теперь вот два издания у меня прошло. Брошюры охнером надушным Вот одно издание, вот второе издание покрупнее. И сейчас эта книга, над ней работает издательство «Амрита Русь». Она скоро появится в России в продаже. Так, значит, я для того, чтобы было удобно работать педагогам, ну, людям, которые хотят донести до, до других знаний. Я, опять же, под эгидой НДАМ создала набор кириллианографий. Ну, допустим, открытка, да? Вы видите. А на обороте видно, что это тоже под эгидой НДАМ. Да. Эти открытки на русском и английском языке, ну, насколько могу, я их распространяю, рассылаю. Ну, вот, друзья, вот то, над чем мы работали. И, так сказать, нам приятно представить вам результаты нашего многолетнего труда. Я хочу, друзья, добавить. Вот у меня, кстати, благодаря... Ну, мы на одной территории, нам проще. Вот, вот, пожалуйста, София показывала. Вот у меня даже уже есть книги. Вот. Парочку, парочку. Я хочу сказать вот что. У нас будет завтра, далее в пятницу, далее в субботу, опять же благодаря Софии Бланке либо Любови Сергеевны Гординой, у нас будет несколько совершенно замечательных, естественно, женщин в эфире, которые просто невероятные люди, они э, контактеры, э, и они принимают послания вот оттуда, с высших миров. И мы будем общаться со всем, э, вот просто в тему, да, уже завтра будем общаться э, с Татьяной Потаповой, которая э, при, принимает просто совершенно невероятные вещи, она общается с культурным... Наследием, я бы сказал, земли, потому что русские поэты, писатели это просто что-то запредельное. Ну, достаточно назвать Александра Сергеевича Пушкина, Михаил Юрьевич Лермонтов, ну и Анну Ахматова, и так далее. Вот. С кем общается вот напрямую Владимир Высоцкий Семенович Владимир? Ну, и так далее. Мы с ней будем общаться уже завтра. Опять же будет присутствовать София Бланк, которая вот, так сказать, меня и связала. И э, мы уже, э, так сказать, я запустил идею в массы, главное запустить, да? А, и мы будем работать над электронным вариантом, э, вот сейчас мы беседуем в эфире, мы беседуем так, в прямом э, broadcast, э, вот, трансляции, а будет электронный вариант, ну, и там будут вот статьи, как раз-таки вот эти, потому что не все книги можно приобрести, и не все их могут приобрести. Ну, а в данном случае электронный вариант. Ну, конечно, без помощников там не обойдешься, поэтому это еще пока... Но, тем не менее, уже есть такой проект, в общем, над ним будем работать. Я хотел спросить у Любовь Сергеевны еще. Ну, вот существует... Это ассоциация, вы можете назвать, кроме Софии Бланк, известного ученого, доктора, ну имя, а какие еще входят туда, и не только русские, российские, скажем, люди туда входят. По-моему, там очень серьезные... Очень, очень активно работает бразильское еще представительство во главе Стании Белфорд. И я была бы счастлива, если бы Майкл нашел бы возможность тоже пригласить ее. Она англоговорящая, то есть она не только португальский, так сказать, но и на английском. Она проводила очень много, кстати сказать, конференций по Конституции, по разъяснению основных статей Конституции, там у себя в Бразилии. И мы с ней встречались, я трижды была значит, у них в гостях, и она собирала, значит, единомышленников, и мы там очень плотно общались. Я была в Японии, там мою Джинго, которая тоже, в общем-то, достаточно активно работала и продолжает работать в этой области. И, значит, она организовала мой приезд, презентацию, значит, тоже Конституции. Причем с привлечением прессы, с интервью часовым, то есть очень так тоже по-серьезному отношению. Вот это те имена, которые я могу назвать. Очень серьезное представительство у нас в Казахстане, и там, значит, тоже можно будет пригласить его на беседу. Больше того, значит, он разработчик... Инюшина? Нет, нет, нет. Это Кок Турк, он, значит, у него как бы псевдоним, а значит он, скажу попозже, Значит я почему считаю, что его тоже можно было бы пригласить. Он много лет работал экспертом в Организации Объединенных Наций, и он проповедник на сферной экономики, и фактически вот у него создан механизм, каким образом можно сферную экономику реализовать на практике. Это так называемая двухфакторная экономика. И фактически в Конституции заложена эта идея. И вот в принципе Россия должна была бы пойти именно по этому пути. Это так называемый третий путь. Это не капитализм, это не социализм, а это э, третий путь, который э, в себе совмещает как бы элементы капитализма и, капи и элементы социализма. И в результате получается значит, создание так называемых народных предприятий. Но ну, это целая отдельная передачи на эту тему. Может быть, об этом можно действительно говорить э, часами. Это вот, я вскользь сейчас э, упомянула. Вот, значит, что, что касается еще российских значит, ученых, которые по городам создают и представительства, и тоже проводят очень большую работу, то таких, ну, я не знаю, сейчас я примерно скажу, где-то порядка 30, наверное, это тоже очень серьезные люди, которые и свои наработки сюда вкладывают. Ведь мы с Софией фактически бросили клич, значит, у кого будут какие поправки к статьям Конституции, значит, пожалуйста, присылайте, мы будем их учитывать. И было прислано, я вот пыталась подсчитать, какое количество поправок, более тысячи поправок, предложений и так далее. Ну, не все, конечно, вошли уже в основной, так сказать, документ, но очень много поправок мы действительно вносили вот с учетом уже международного такого обсуждения. Вот, поэтому у нас есть кому выступить по этому вопросу, по этому направлению. Вчера я говорила, например, с Большаковым, Который вице-президент Раена, Российская Академия естественных наук, академик. Я сказал о том, что вот сейчас член нашей ассамблеи, создатель и организатор, значит, радио Сангейтс ИР, и не могли бы вы тоже дать свое согласие, выступить по ноосферному, так сказать, развитию? Сейчас меня еще тоже пригласили в состав Российского космического общества. Создалась такая организация, как Российское космическое общество. Тоже очень серьезные люди. Туда входит много космонавтов, ученых и так далее. И в принципе они тоже в общем-то за создание... Носферного общества и основным как бы правовым документом, чтобы была носферная конституция. Вот, кстати, 25 числа у нас будет конференция значит, этого Российского космического общества, где будут присутствовать ну, очень крупные ученые. Вот, Я обязательно скажу о том, что была у нас такая передача, и что такое, такое направление, значит, мы можем. Мы можем выносить уже вот на как бы международные такие вот обсуждения, вот. и я думаю, что много специалистов дадут свое согласие с тем, чтобы, значит, наиболее полным были представлены и отдельные статьи Конституции, и отдельные направления. И чтобы действительно те, кто подключается к нашему радио, чтобы они имели полное представление о том, чем занимается насферное духовно-экологическая ассамблея мира. Если вы, Майк, не возражаете, значит вот таких специалистов, значит я буду тогда готовить морально <laughs> и чтобы они в любой момент, когда значит это будет удобно там по расписанию имели тоже возможность принять участие в наших передачах, потому что я считаю, что альтернативы и этой мировоззренческой концепции, когда мы действительно должны войти в мир причин, и мировоззренческой, и идеологической, которая будет строиться на базе именно такого мировоззрения, альтернативы этому нет. Поэтому, собственно говоря, вот уже порядка 30 лет я занимаюсь этим вопросом, этими направлениями. Ну и, конечно... Нам очень будет нужна такая связь с вами, Майкл, в общем, если вы это направление будете поддерживать регулярно, то я думаю, что нам удастся привлечь на нашу сторону, вот сейчас вы говорите, там 6 тысяч подписчиков, да? Я думаю, что мы это количество приумножим, потому что очень многие смогут подключиться, и мы будем делать рассылки, чтобы действительно имели люди возможность и имели полное понимание того, что происходит, несмотря на чисто физический план, когда мы видим, какие проблемы существуют в международных отношениях и так далее. Если мы не будем заботить, заботиться о будущем и о перспективе, я не знаю, когда-нибудь, когда воплотятся наши идеи, мечты, воплотятся ли вообще. Но у меня такое впечатление, что я, наверное, и появилась в этом воплощении, на этот свет, чтобы что-то что продвинуть в этом направлении. Я чувствую свою ну, обязанность, что-либо ли, будем так говорить давать эту информацию без всякого насилия, не принуждая, чтобы люди осмысливали, что же на самом деле происходит, чтобы была такая возможность. И, конечно, я честно хочу сказать, нам не хватает вот средств массовой информации, несмотря на то, что есть несколько журналов, журналы э, на сфере 21 век, еще, значит, тоже на сфере направления электронные журналы. Но, понимаете, такое у меня складывается ощущение, что люди хотят больше видеть, чем просто читать, скажем, тексты в журналах. Да? И в этом смысле вот твои мои программы, они просто ну, необходимы нам, просто необходимы. А, ну, тут нет проблем никаких, дорогие друзья, уважаемые наши эксперты. Что касается вот, того человека, который будет говорить по-португальски, я сам знаю по-португальски целых два слова, oh. «банджи» и «бригада». Ну, все-таки я бывал, я уже выучил. Рита Борц, она знает даже три слова, по-моему. Так что нет проблем, тем более по-английски мы... Она ан англоговорящая, мы переведем на русский язык, так что с этим а нет проблем. Вот. А все остальное будем способствовать. Кроме этого, электронный вариант, как я это вижу. Вижу я неплохо, могу сказать сразу. Да, он будет, причем я вижу, какой он уже есть, и такой он и будет. Это не будет просто механический электронный вариант, там будет несколько по-другому. Вот, или будет совсем по-другому. Опять же, технологии у нас, сами понимаете, уже работают, они а другие. Так что мы их сделаем в лучах Кирляна фотографии Ух ты, здорово. Задачили Софию Бланкову сейчас. Она уже думает, как дать задание микротомову, понимаете, как это все сделать, чтобы электронный вариант... Все было сразу вот так вот. Я хочу сказать, у нас, кстати, тоже есть аппаратик, так что в следующий раз, в следующей программе Софии мы его покажем. Мы, ну, правда, я не буду этого вопроса касаться, мы пригласим Риту, она как раз занимается этими вопросами, и она покажет фотографии именно на этом аппарате, поскольку аппарат серьезный, кстати. Вот В Седоне мы его, так сказать, приобрели. А, серьезный аппарат. Ну, вот таким образом. Поэтому, кто желает услышать в прямом, в ютубовском, скажем, вэ, который исполняет Любовь Сергеевна Гордина, пожалуйста. А, вот. Это еще одна из граней таланта. И, кстати, сама Елена Образцова давала, правильно, Люб? Давала да. вот э, мастер-класс. Да, был такой. Было да. такое. Было а, и очень ругала меня, говорила, что как вам не стыдно заниматься наукой, когда вас Боженька поцеловал, а вы какой-то там наукой занимаетесь. Партию Вани некому петь в Большом театре, она наукой занимается. Вот такая байка ходила, значит. Образцова, Гордона так приложила серьезно. Понятно. Ну, нет вопросов. Дорогие друзья, ссылочку мы, конечно, дадим. Если еще раз, вот давайте мы, я пока буду искать, давайте, я хотел попросить, что может добавить нам София Бланк, пожалуйста. Дорогие, Дорогие друзья и Майкл, вы выполнили еще одну мою мечту. Мне очень хотелось и продолжает быть огромным желанием оповести человечество об этой замечательной организации о плодах работы, которых много и которые еще не дошли до слушателей и зрителей. А узнать об, этом, узнать об этом должны все и ратифицировать эту конституцию. И тогда, когда пройдет ратификация, главы государств не смогут вилять в сторону туда-сюда. Они вынуждены будут выполнять положение этой гуманнейшей из конституций которые были в истории человечества. Так что, Майкл, thank you, thank you, thank you very much. Да, очень хорошо София сказала. А Хосе Аргуэллис, который был очень заинтересован тоже в разработке этого документа, он сказал, что этот документ определяет вектор развития цивилизации в третьем тысячелетии. <coughs> Простите, вот. А, поэтому, конечно, я очень благодарна всем тем, кто принял участие. <coughs> что ж такое? Принял участие в разработке этого документа. И прежде всего, конечно, София Бланк, которая первая поддержала <coughs> и этот документ, и это направление и организацию. Благодарю тебя. Просто персонально. И благодарю тебя, Майк, за то, что ты нашелся, в конце концов. Мы тебя долго искали, правда, София? Очень нашли. Все-таки нашли. Я рад соответствовать, я очень рад о том, что я могу, ну, если не выполнить какую-то мечту, то хотя бы посодействовать. Я действительно этому очень рад. You're welcome, София. Нет проблем никаких. И мы, дорогие друзья, будем дальше это все продолжать. Вот. Время есть, желание есть, силы есть. Еще впереди много, много. Какие наши годы, в конце концов, правильно? Вот у нас завтра, завтра будет Татьяна Потапова, которая будет говорить о... Ну, Я задам вопрос, просто тема такая очень sensitive, очень такая чувствительная. Это подлодка Курс, которая погибла. Но моряки, дело не в причинах, не в том, почему и как. Это вопрос другой. А дело в том, что они пишут. И Татьяна Потапова принимала эти послания. Целая, огромная книга. Я читаю сейчас ее, и они пишут. Друзья, смерти нет. Вот, мы сейчас находимся... Вот в том мире и мы делаем свою работу, мы выполняем свое предназначение. А предназначение человека, любого человека на Земле, ну уж как минимум понимать, понимать хотя бы, или точнее знать о том, что это есть, о том, что есть природа, духовная человека. Это же как сказал Сократ, я знаю, что я ничего не знаю. Вот почему-то он сказал, ученый, великий человек сказал, что он ничего не знает. А ведь он знал много. То есть он имел в виду, что мы еще о себе очень и очень мало знаем. Поэтому благодаря тому, что есть такие люди, как, еще раз, мне надо им их показать, Львова Сергеевна Гордина, София Блан, София Михайловна Блан, благодаря им мы узнаем вот то, что нам надо было бы знать. На этом я полагаю так, я привел ссылочку. Я привел ссылочку, так что все в порядке. Все будет сейчас слушать нормально. Вот, да. Я могу сказать, кто потом будет слушать в записи. Кстати, дорогие друзья, сейчас YouTube нам показывает комментарии. Поэтому все, кто будет смотреть это в записи, они в комментарии могут посмотреть. Исполнялось это произведение 5 июня 2014, 2014 года «Собор Петра и Павла в Москве». Ну, вот смотрите, вот Ольга пишет, я не могу найти слова в своем лексиконе, чтобы выразить свои эмоции, которые меня переполняют, слушая. Здоровья вам, удачи на вашем благородном пути. пути. Вот таким образом. Ну, на этом мы тогда... В вот. Уже написали? Вот же. На... Да, в комментариях, конечно. А -а -а. Все пишут а -а -а. в комментариях, а будет еще больше. А Майкл, если... Майкл. А да, эту, я, да. одну фразу. Конечно, можно даже две. Дорогие мои, поскольку я с Татьяной Петровной познакомилась давно, ну не могла же я не рассказать Любови Сергеевне. И Любовь Сергеевна попросила через Татьяну Петровну связаться с Владимиром Ивановичем Вернадским. И вы знаете, что он сказал? Он сказал, что когда создавалась, писалась эта конституция, он взаимодействовал с Любовью Сергеевной. А завтра вы узнаете об этом гораздо больше и шире. Спасибо, дорогой. Благодарим всех. Сил вам и здоровья. И, друзья, давайте откроем головы и сердца навстречу тем замечательным знаниям, которые мы очень хотим до вас довести. Всем благо, всем всего хорошего. Uh, Спасибо. Так, так, вот, я там, тоже, я uh, тоже присоединяюсь. Вас... София, вас уже, я смотрю, тут люди приходят и зовут вас. Есть такое. Есть такое. Ну хорошо. Я тоже два слова скажу еще. Я действительно рада тому, что произошла эта встреча, произошла благодаря Софии. Теперь мы с Майком, думаю, не расстанемся, потому что... Я уже почувствовала, что мы полные единомышленники, а, признаться честно, не так просто найти единомышленника. Да? А здесь как-то так сложилась ситуация. София Софией вот, много людей, она, там, будучи в Нью-Йорке, поразительно умеет знакомиться с нашими людьми, и потом, значит, меня сводит. Вот сегодня у меня в гостях была, кстати, сказать, Людмила Ладоша. Мы говорили о тебе говорили о твоих способностях, София. Так что спасибо тебе большое. Значит, она э, тоже очень интересный человек, костопат. И мы э, о тебе сегодня очень долго говорили. Я говорю, ну вот сегодня я буду с ней вообще видеться. Она говорит, как? Я говорю, вот будет такая передача. Еще раз спасибо, Майк. Спасибо всем, кто слушал. Мы очень надеемся на то, что вы выскажете и свое мнение, и нам будет очень полезно узнать ваше мнение о том, что бы вы еще хотели послушать. Может быть, какие-то отдельные статьи, значит, Конституция вас заинтересует. Мы можем дать более широкое толкование, скажем, в последующих передачах. Правда, Майк? Да, конечно, без сомнения. Да. Так что спасибо большое всем. Вот тебе, София, и тебе, Майк, прежде всего. И тебе, Любовь Сергеевна. Хорошо. Всего доброго, всех благ и до новых встреч, дорогие друзья.